Важные новости, друзья. у подожди подождите, хома. Все. Важные новости. Вот сер дискорд. Э, Зуба. Значит, смотрите, ка я просто в шоке. <свот> да, блин, это не прикольно. Ну, где официальный Сер дискорд? Мы там с ним общались. Вот топ. Привет, ты кто? Посе, пожалуйста, позволь представиться. Меня зовут Макс Риск. Ну, это типа того, я скажу пару шут, точек, а Потом уже скажу, где сер дискорд. Зуба. Так, приятно познакомиться. Меня зовут миша а меня зовут миша я в шоке это он про меня так что ты тут пропустил это был вчера я был просто сон так ответь и вот эти так я не миша <з terrific> я перепутаю его а, -а, -а, а чё надо деньги нет денег да блин это прикол ага. это прикол так можно ком поставить но где официальный сервер Discord? ты знаешь ты знаешь знаешь если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю, где сергискорд. Я там уже ролик залил.